Во время чемпионата мира по футболу Казань наводнили толпы футбольных болельщиков из разных стран мира. По сути, весь центр города и пешеходные дороги, до доказания арены, фан-зоны у чаши стали похожи на огромную площадку для шумного карнавала. На территории фан-зоны расположены удобные места для просмотра трансляции, обустроены игровые концертные площадки для жителей и гостей города. Вчера на фан-фест у Чаша собрались футбольные фанаты из разных стран, чтобы наблюдать за матчем Испании-Иран. Среди них гости из Сербии, Венесуэлы, Колумбии, Испании, Ирана. Они рассказали нам о своих впечатлениях о Казани. I have a great experience, first time in Russia. People is super nice, everybody's friendly. My first World Cup. But uh, but Russia in general has doing an amazing job for a great job for organizing this. It's beautiful, there's a lot of churches, different religions. It's, it's a beautiful city. Some people are genuine, are generous, people love. People, people are welcoming. I love everything about it. Казань прекрасно подготовилась к Мундиалю, отмечают все иностранные болельщики, с кем довелось пообщаться в эти дни. Многие из них обещают еще не раз вернуться в эти места, чтобы глубже изучить историю и архитектуру нашего города. Анна Глазновольсина Ахатова, Универньюз.